Здравствуйте, мои друзья! Я приветствую вас на моем канале. Сегодня мы будем с вами печь багеты. Мы в семье их используем в основном для бутербродов, а вы можете, использовать так, как посчитаете нужным. Итак, нам для этого понадобится вода комнатной температуры 220 мл. Дрожжи сухие 6 грамм, сахар 10 грамм, соль 10 грамм, масло растительное 20 грамм, тоже комнатной температуры и муки 370 грамм, но вы смотрите по своей муке, может понадобиться больше или меньше в зависимости от влажности муки, поэтому добавляйте муку частями. Итак, начнем приготовление теста. Вливаем воду комнатной температуры. Добавляем дрожжи, сухие, быстродействующие. И сахар. Перемешиваем до растворения дрожжей и сахара. И когда жидкость пенится, значит дрожжи активные. Оставляем на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировали. Так как я в своих дрожжах уверена, то я смешиваю все сразу. Вот начали дрожжи работать. Теперь добавляем масло подсолнечное и соль. И все вымешиваем. Же, как видите, уже активно начали работать. Значит, изделие получится. Добавляем частями муку. Мука у меня уже просеянная. Мука должна быть обязательно просеянная Она так обогащается кислородом. Добавляем еще муки и уже буду вымешивать руками. Тесто нужно вымешивать не менее 10 минут, но не забивать мукой, оно должно быть мягким и при этом не сильно приставать к рукам. Вымешиваем тесто и добавляем муки постепенно. Тесто практически готово. Оно эластичное и практически не липнет к рукам. Ставим на расстойку теста в теплое место на 40-60 минут. Мм. Наше тесто поднялось после первой расстойки. Какое красивое, глянцевое тесто. После расстойки тесто становится немного мягче, чем до расстойки. Опять его помнем. Тесто любит, когда его мнут массажиры. Не пугайте, что немного липнет. Нам не надо забивать мукой тесто. Если не получается или боитесь, что что-то не так, смажьте руки маслом растительным. Так будет легче. Мне удобнее без дополнительности средств мять тесто, так как я чувствую, нужна мука еще или хватит. Вот и стало тесто опять податливым. Ставим еще минут на 20-30 на расход. Вот тесто подошло второй раз. Все пористое, воздушное, а аромат какой, жаль, что камера не передает ароматы теста. Подсыпаем муки и сильно тесто уже не вымешиваем. Делим на три части. Можете на 2, если хотите, чтобы пакет был потолще. Формируем шарики из теста и начинаем формировать баги. Я делаю руками, мне так удобно. Растягиваю в прямоугольник. и затем скатываю в рулетик поплотнее Край багета защипываю с двух сторон из концов тоже так я формирую и остальные багеты. И укладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Лучше использовать силиконозированную пергаментную бумагу и посыпать мукой. Теперь вставим в теплое место и даем подняться тесто. Обязательно нужно накрыть, чтобы не ответвилось. Тесто подошло, теперь обсыпаем сверху мукой и ножом делаем надрез. И ставим заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов. Под низ противня поставить воду, это обязательно, это чтобы багеты не были сухими. Вот такие багеты получились. Накрываем и даем им подышать и отдохнуть. Пагеты просто прекрасные, тесто пористое. Пробуйте, это очень вкусно и бюджетно. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и пишите комментарии. Обратная связь очень важна для меня. До новых встреч на канале Мамина Курица!